За два дня 200 ела поднял, понимаешь? <свист> Добавлю его, друзья. Не, просто он меня уже второй раз бустит, как бы. Ну, в той катке, правда, которая была пару игры <свист> <свист> <свист> <свист> Так просто вот шурманный пакет задрачивается. Его. Божьи, а телок каждый день. <степи> а <в> плойку. <смех> а я ему б... как раз типа, в пл... люди с пока переходят на плойки. Он ну? занимается, но это знаешь так для виду, чтобы свой жир прикрыть. Так-то у него там жира хуя на самом деле. Ты посмотри у него какая харя, блять. No, no. вообще он сам по в толщину там метровый, блять, нахуй. Я yeah, последний бой короче играю, очень зеваю то заебался нам сливать да mm -hmm. смотри а сан... за тебя санче за тебя санчо так у тебя бы 3500 эл и... понятно что и... Или это спавни еще вроде нормальная игра Да не спавни ну так средний не понимаешь тут система работает по-другому она просто видит что мы с тобой хорошая команда и мы часто в пате катаем и поэтому привет, она кидает привет. нас вместе понимаешь привет Чтобы мы тащили пират я сливать буду, тогда в минус сыграем сейчас. Вот мы с Димчиком хуевая команда. С тобой заебись. Не, ну прикольно я это развеселил, этого, да? Mm -hmm. Говорю, я, я, я твой фанат, распишись на жопе. <звучит> <звучит> Спас тебе и вайного Да не, я бы его с писта Да хуй там имя. Да, он там. зажим. Да. А я, блядь, что-то так разошелся в режим, в режим рейджа, короче, это вошел прям. Это потому, что мы их перекрестным мы давили из-за этого. Ну, не, я еще очень хорошо стреляю просто сейчас. Не знаю почему. Просто пизда стреляю Все в точку летит. Они еще набегают на меня, а я, знаешь... Я такой редко прощаю. Я там через стену, блядь, несколько фрагов через. У меня патроны. Я там вообще нормально. Да, ну я с ППшки не дострелю туда, братан. Видимо, там... Санчи там имеет. А где он? В спине что ли через подвал зашел что-то? Забрал его. А где он был? Их подвал? Ну, ну снизу, да. И не ведь Бля, причем люди ваши вообще типа вдвоем постоянно. А мы, мы просто зажали. Без... Респу, Нормально. И вся наша команда ну, погибла под Бриспу, да. да, и поэтому тебя встречают два стола сразу. Да, в подвале стреляют. Болят в моем как-то не могу контролить зажим. Дима. Я потих подвал. Дима. Ты здесь? Диман. Дима, тебе играем на. Диман. Ч он молчит? Не знаю. я не знаю. Пиздец, блядь, бред нахуй. Диман. Диман. Ч ты меня игноришь? Я ёбаный Санчоус опять в И у меня серия 11, как, как и у тебя. А, мы уже матч закончили, понимаю. Ты говоришь, серия 11? Да, и мне, мне 11, да, 11. Да. А, -а, -а. а, да, в натуре, я тоже начинал с 11. Блять, мне... вы что, не запустили? Я, я запустил меня долб... да. забрали, блядь. А, ты. Да. Я пош... полез смотреть статистику. Там блохастик 30 FPS 010 сыграл. Давайте мы вас отформили, конечно